И сегодня мы хотим поговорить как раз на тему курсы дизайна интерьера, как правильно выбрать, ну и ключевые особенности. Проблема, наверное, заключается в том, что очень много курсов, которые ведут Люди с недостаточным опытом. Я же просто как слушатель пришел на курсы, я их слушаю, и, ты понимаешь, в конце я послушал, все прикольно, как бы развлечение какое-то, да, случилось, и я тоже захотел заработать денег, почему бы нет, это же нормально, то есть, ну, то есть приходят люди, заплатить за знания, тем более знания те, которые я даю, ну мало где, ну я вообще вот именно в таком формате не даю. Всем привет, меня зовут Антон Мухортиков, это канал компании Amix Group и это рубрика «Вопрос к дизайнеру». Сегодня я в гостях у Ивана Безрукова, это руководитель дизайн-студии Градис, мой хороший друг и дизайнер с огромным опытом. Но помимо этого у Ивана есть еще и школа, которая занимается обучением дизайнеров. И сегодня мы хотим поговорить как раз на тему курсы дизайна интерьера. Как правильно выбрать, ну и ключевые особенности. Ну, для начала я хочу, чтобы Иван представился, не рассказал немножко о себе. Ладно, меня зовут Иван Безруков, я дизайнер интерьера, занимаюсь интерьерами уже 20 лет. Придумываем дизайн, воплощаем его в жизнь, делаем ремонт, занимаемся поставкой с помощью наших друзей и партнеров. Отлично. Ну, помимо этого, у тебя еще есть школа. Школа... Да, школа, есть практика. школа. Да. Наверное, расскажи о школе немножко сразу, мы. Ну, если коротко, это самая лучшая школа в онлайне. Супер. И сейчас мы, наверное, разберемся как раз с тем вопросом, как правильно выбрать школу. Но для начала я хочу у тебя узнать. Ты сейчас громкое такое заявление сделал. Самая лучшая школа в онлайне. Это значит, что ты с чем-то сравнивал, правильно? Но, Антон, это же моя школа, для меня она самая лучшая, безусловно, ты понимаешь? Безусловно, ну а, давай начнем вот с чего, то есть ты наверняка, когда начинал а, работать дизайнером, ну и, наверное, в процессе работы, а, проходил какие-то онлайн-обучения, вот, и мне бы хотелось, чтобы ты, наверное, для начала выделил какие-то лучшие, ну скажем так варианты до да, которые были у тебя и самые плохие то есть как делать надо и как делать не надо и вообще исходя из этого расскажи как правильно может быть выбрать школу для обучения слушай но ну, все школы конечно же я не посещал это физически же невозможно сделать но те которые я проходил в принципе немало этого бы немало этих школ было Просто мне интересно, как учат другие, чему учат и что новое я могу узнать. вот. И на самом деле я столкнулся с несколькими проблемами, которые мне не понравились. вот. А основная проблема, наверное, заключается в том, что очень много курсов, которые ведут люди с недостаточным опытом. Причем не только в дизайне, но и в но в плане образовательном. То есть много зависит от того, кто рассказывает. Ну, то есть педагог должен быть хороший. То есть он должен правильно донести до тебя мысль. А как он это делает, в какой последовательности, как он преподносит тебе этот материал. Потому что зачитать... Я сам могу, я могу прочитать книгу, я могу посмотреть на ютубе, сейчас информации много, она открыта. И это основная проблема, на мой взгляд, что уроки читают люди, которые не способны донести мысль. Это лично мои наблюдения, это лично мои ощущения. Я выделил у тебя две ключевые какие-то такие точки, давай вот, наверное, на них остановимся. Первое, ты сказал, что далеки от практики, правильно? Именно преподавательской деятельности, mm -hmm. наверное. Mm -hmm. Наверное, тогда правильно эти называть курсы не обучающими курсами, а... Зачитывание не зачитывание а знаешь э, ну поделиться опытом угу. вот наверное правильно так вот у меня там я занимаюсь дизайном три года у, у меня есть мысли по этому поводу давайте я с вами этим поделюсь но заявлять о том что я вас сейчас научу дизайну там ну это наверное слишком э, громко э, есть два момента первое это срубить денег но это нормальное желание В принципе я тоже хочу заработать денег а второй момент это э, выдать диплом, но ну, это относится уже к институтам скорее. То uh -huh. есть у них цель образования это uh -huh. выдать диплом, э, научить, ну фиг знает, почему тогда столько много студентов выходят, которые ни хрена не знают. Да. Uh -huh. А первое, про что мы сказали, это срубить бабла. Uh -huh. вот не попасться бы на такие курсы, я попадался, где реально цель срубить бабла. Ты срубил денег, а что там тебе потом рассказывают, как рассказывают, ну весьма сомнительно. Не все, еще раз, все я не посещал, и я не могу сказать, что именно все курсы плохие, наверняка нет. Но то, что я, а я отбирал, я как бы не выделил именно онлайн, я говорю про онлайн. Ну, я понимаю, то есть есть проблема в том, что люди не понимают даже методологию, получается, преподавания, да? Такой момент. Ну, черт его знает, я же тоже не профессиональный преподаватель, хотя занимаюсь этим больше 10 лет на самом деле. То есть я где-то эмпирическим путем это все выяснял, где-то что-то читал, где-то перенимал опыт у других преподавателей. Я же просто как слушатель пришел на курсы, я их слушаю, и, ты понимаешь, в конце ост... я послушал, все прикольно, как бы развлечение какое-то случилось. Вопрос, что потом останется? Остается как бы такой белый лист немножечко в тумане. Ну, то есть, сначала он был белый, потом он в тумане. <свят> Что-то там есть, но он в тумане. Окей, тогда давай попробуем составить такой некий чек-лист о том, как правильно выбрать курсы для дизайнера. Слушай, да, нету никакого чек-листа. Что что за чек-лист? Как выбрать курсы? Ну, во-первых. Надо смотреть там опыт преподавания, наверное, сколько вообще времени этим занимается, надо посмотреть отзывы э, людей, которые проходили эти курсы, может быть, работы их посмотреть, надо вообще посмотреть на преподавателя, может быть, он сам дизайном то занимается там пять лет, там, ну пять лет заниматься дизайном и потом учить это смешно, я считаю, 10 лет заниматься дизайном и учить, я тоже считаю это смешно, но ты можешь поделиться своими наработками, но учить, наверное да не наверное а точно вряд ли но нет у тебя еще того багажа знаний чтобы учить я не хочу никого обидеть я не хочу сказать что кто-то это делает плохо я говорю лишь э, свое ну, личное ну, мнение да свое личное мнение то есть понимаешь вот я искренне считаю что не может научить человек с небольшим опытом чему-либо потому что профессия дизайнера она как у врача то есть, э, ну ты не пойдешь делать зубы там к студенту, который только что закончил. Как бы опасно немножко э, как-то тревожно. И здесь также. Вот, здесь также. Поэтому я бы, наверное, на это обращал внимание, знаешь. Э, то есть я бы смотрел вот на все эти составляющие. Mm -hmm. И очень главное понять, опять же, с какой целью именно этот курс сделан. Mm -hmm. Ну, то есть цель там, выдать диплом. Mm -hmm цель там заработать денег или какой я могу рассказать какую я целью курс делал свой ну, Расскажи, поделите. когда я курс вот этот вот создал он вообще выглядел по-другому он был офлайн на самом деле он был рассчитан на студентов выпускников архитектурной в основном академии но ну и в принципе все кто заканчивали факультеты по дизайну они приходили ко мне на эти курсы я их организовал с одной целью просто э, учить ребят с тем чтобы взять мне подходящих потом на работу понимаешь цель такая была вот с какой целью понимаешь то есть а что о чем это говорит это говорит о том что моя главная задача была сделать курсы как можно эффективнее uh -huh. и как можно быстрее но чтобы за короткий промежуток времени э, научить человека э, каким-то конкретным вещам чтобы он потом на моей работе смог и э, пользуясь ими зарабатывать денег себе и мне uh -huh. понимаешь разные yeah. цели yeah понимаю но на самом деле получается отсюда и выросло желание как можно больше вложить получается студента для того чтобы он как можно были но потом понимаешь студенты же шли то есть у нас было сколько там два или три раза в год мы проводили я уже сейчас точно не помню это было офлайн. потом угу. мы решили несколько лет назад перевести в онлайн угу. Вот, потому что, во-первых, кто-то спрашивал из других городов, мы бы, а можно поучиться? Угу. Во-вторых, так удобнее, но ну, я могу дома сидеть и дома проводить да. занятия и никого не собирать в студии, это места не занимать, это удобно. Ну и в-третьих, я тоже захотел заработать денег, почему бы нет? Это же нормально, то есть, ну, то есть приходят люди, заплатить за знания, тем более знания, те, которые я даю, ну, мало где, ну, я вообще вот именно в таком, в формате не дают в формате практики мы же практику проходим uh -huh. то есть мы учим практика учим практика вот поэтому м -м, все это выросло в онлайн э -э, курсы три месяца не идут три месяца это не просто учеба зачитывание чего-то а это прям реальная практика ты же сам начинал я не начинал, я сейчас и прохожу, прохожу твой курс. А, хорошо, слушай, ну, подск... тогда вот э, теперь погрузимся уже внутрь курса зайдем, да? Расскажем все секреты, раскроем все тайны. Все нет, не расскажем. Да. Что должно быть в курсе для дизайнера интерьера какие основные скажем так ну, вехи что ли, да, необходимо чтобы получил человек для того чтобы заниматься дизайном вообще слушай ну смотри я так скажу во первых начну вот с чего чего мне не хватало на курсах то есть я прихожу на курсы по дизайну и я слушаю что мне наговаривают я должен как-то это у себя переварить и потом применить на практике тогда все эти знания, они, во-первых, становятся понятными, а, а во-вторых, я начал их применять и пользоваться ими. Угу. Ну, то есть я же ради этого пришел. Да. Так вот, этого нет. Ну, то есть вот я не получил это на курсах, на, на те, которые я ходил. Угу. То есть я послушал, но я не понял, как это применить. Угу. Что сделал я? Я говорю, как надо делать маленькую часть, угу. и потом студент это делает я после этого разбираю что сделано правильно неправильно то есть я вижу понял не понял mm -hmm. он задает вопросы и соответственно он берет и делает заново уже так как надо mm -hmm. ну понимаешь да yeah, там на курсах нам прочитали один урок прочитали второй урок прочитали третий урок ты сделал вроде бы домашку mm -hmm. ее вроде бы посмотрели и сказали что ты молодец все другой обратной связи нет еще раз как сделал я сделал домашку uh -huh. человек я ее разобрал показал uh -huh. где неправильно правильно он еще раз ее передел uh -huh. если надо он еще раз ее переделает. и все это время я буду ее проверять uh -huh. то есть проходит практика uh -huh. у меня совместилась теория и практика uh -huh. и вот это важно не хватает практики я сделал у себя практику вот э -э в чем собственно здесь отличие случилось Самое главное, да? И вот это секретно, угу. самый главный, на мой взгляд, это проходить практику. Вот. проходи практику, хорошо. А какие основные уроки ты считаешь? Ну, то есть, какие основные этапы в обучении ты выделяешь? Слушай, проверка домашек. Угу. Ну, этапы понятно, значит. Но главное, я считаю, что это обратная связь и проверка домашних заданий. Потому что, если их не проверять... Угу или проверять поверхностно, ты не понимаешь, сделал ты правильно или неправильно. Неважно, что ты будешь делать. Ну, например, ты будешь заниматься там, по, по композиции, mm -hmm. или ты будешь планировку делать, или ты будешь 3D-эскизы рисовать, или ты чертежи будешь чертить. Ты э, не будешь понимать, а правильно ли ты сделал. В итоге mm -hmm. ты сделал, но тебе никто не сказал, хорошо или нет. Тебе сказали, ты молодец, молодец, Антон. Э, давай дальше, следующее mm -hmm. Зачем это делается? Да, потому что чтобы времени, э, чтобы время сэкономить, угу. если ты начинаешь проверять домашку, это же все затягивается, затягивается, затягивается, в итоге время на обучение много уходит. Никого, никому этого не надо, ну, надо денег заработать. Быстрее, надиктовал и, да. и, и субил. Да. Да. но так как я, не, я тоже еще раз, я тоже хочу заработать да? Да, но. Мне еще очень важно получить людей, которые научились и смогли бы работать там у меня или помогать мне в будущем, ну там нам фрилансе на том же. То есть вот поэтому цель другая, посыл другой, результат другой. Значит, что я встречал на курсах? То есть какие курсы вообще бывают по дизайну интерьера? Одни курсы это обучение 3D Max, ну то есть весь курс сводится на том что выучи 3d max научи делать красивые картинки и типа ты дизайнера uh -huh. то есть сводится все к тому что мы учимся делать 3d эскизы okay. в программе все больше мы ничего не делаем uh -huh. это вообще другое это профессия визуализатор, и uh -huh. сейчас их много то есть есть такие курсы мы сделаем из вас дизайнеров uh -huh. но мы учим 3d max uh -huh. вот и многие на самом деле на это ведутся и считают вот почему-то наивно полагают что сейчас они научатся делать 3d картинки и они сразу автоматически станут дизайнерами не станете но ну, вы не научитесь делать дизайн максимум что вы научитесь делать это рисовать красивые картинки в 3d Max. все это это первое другие курсы с чем я тоже столкнулся учат делать э, дизайн э, на уровне коллажей то есть mm -hmm. делают одни коллажи ничего плохого в коллажах нет это здорово заниматься коллажами это очень полезно это нужно я сказал о том что проблема заключается в том что этот курс ограничивается только коллажами учат на дизайнеров но все ограничивается коллажами то есть, люди делают, коллажи, там подбирают там, шторы к дивану и так далее. В этом ключи не работают с пространством вообще. То есть... Да, конечно, они работают, но это тогда надо называть не курсы дизайна, а курсы декораторства. Ты mm -hmm. декораторством занимаешься, то есть, ты подбираешь все одно к другому. Дизайнер это немножко больше и шире. То есть, и вот здесь можно уже сказать, что входит там, в курс, например. Да, то есть, опять же, мне же не нужен просто человек, который только коллажами занимается мне нужен полноценный дизайнер который умеет делать все сделать планировку придумать и сделать коллаж так. сделать эскизы так. чертежи начертить угу. электрику сантехнику развертки плитки там и так далее и составить список материалов то есть уметь делать ведомость отделку вот все это мы проходим и все мы это учим это занимает время э, здесь нужно э, напрягаться делать поэтому наверное не всем это подходит э, курсы этим не занимаются, потому что это много времени и соответственно денег меньше угу. там лучше каждый месяц проводить по курсу вот. я учел все эти э, недочеты я понял что мне нужно для того чтобы ну как учить и как эффективно учить соответственно все это присутствует в моем курсе то есть сначала делаем один этап второй, третий, четвертый, и мы не только коллажами занимаемся но и делаем чертежи не только 3d max но и ведомость отделки короче все что делает дизайнер все чем занимается дизайнер, от и до в, в, в дизайн проектирования вот все это мы делаем на курсе и я учу и рассказываю по каждому этапу что конкретно нужно делать на каждом этапе а, супер а, теперь вот что интересно я для себя отметил получается что ты даешь полные, буквально, ну, скажем, наверное, исчерпывающие в определенном ключе знания для того, чтобы человек мог с самого начала прийти допустим, к заказчику какому-то и от начала и до конца подготовить для него полный дизайн-проект, по которому строители могут реализовать, в принципе, уже ремонт, в том числе материалы закупить и так далее, и так далее. Теперь вопрос. Вот наверняка те, кто нас будут смотреть, среди них будут люди, которые хотят, ну, вот, получить такие полные объемные знания, а есть люди, которые готовы просто ну, вот, немножко погрузиться в тему, совсем чуть-чуть, для того, чтобы себе, там, грубо говоря, в квартире сделать ремонт. А, не думал ли ты о том, что, ну, чтобы создать, наверное, вот такой продукт, и а, видел ли ты такие продукты на рынке из разряда -за там, ну, мы недельку поучились, основы какие-то поняли, а, но ты уже, допустим, там не даешь домашнее задание, не проверяешь и так далее. То есть эффективны ли такие продукты вообще? скажем так он что значит эффективен он просто может быть информативен или нет в том плане что понять как работает дизайнер из чего состоит дизайн-проект и чем вообще придется заниматься и как это выглядит изнутри то да можно за неделю все это посмотреть и сложится представление о том из чего все стоит и как все нужно делать но ты не научишься ничего делать то есть это как бы какие-то основы тебе даст просто понимание того, что. но это все, это можно книгу прочитать. Угу. Там, книгу прочитать, сходить на семинар и, и, и сложить представление, сложится представление, как это выглядит. Ну, то есть чуть глубже погу... погрузиться, так сказать, узнать побольше о чем-то. Угу. Но это не на. Дизайну невозможно научиться, пока ты не делаешь руками. Ну, это абсурдно, невозможно. Это все равно, что как повар не научится жарить яичницу, пока он, блин, яйца не разобьет, там, знаешь, и, в общем, короче, пока он готовить не начнет сам. Он никогда не научится делать. А по поводу объемного моего курса, то есть, чтобы сразу иллюзий никаких не было, за три месяца вы тоже не станете дизайнерами. Ну невозможно за три месяца стать дизайнером. Uh -huh. а дизайнером нужно учиться, приобретать опыт. А, вопрос, зачем идти, да? Uh -huh. То есть я бы сравнил... но ну, это можно, знаешь, как сравнить там с... со спортсменом, там, штангистом. Uh -huh. да? вот ты решил стать штангистом и стать чемпионом мира. Но глупо же предположить, что ты прямо вот завтра, ну даже через три месяца ты побьешь все мировые рекорды и станешь чемпионом правда ведь такого ведь не бывает они идут к этому много лет здесь да. то же самое а зачем тогда эти три месяца тебе рассказывают там, как лечь там как взять штангу с чего начать как продолжить как закончить Ну, в общем весь процесс чтобы угу. ты понимал как это делаться. и тебе дают такой старт ну то есть ты понимаешь как это правильно нужно делать угу. А дальше ты уже начинаешь нарабатывать опыт. Если человек вообще с нуля пришел на курсы, а таких не немало, значит я помогаю сделать дизайн проект. И, Понимаешь, помогаю. Да. Но это не значит, что он научился. Вот то есть я помог, он сделал и типа он научился, он стал дизайнером. И, Нет, ведь тот кто заявляет что мы через три месяца через шесть месяцев сделаем из вас, из вас дизайнера ну это сразу бред это это ложь это неправда У меня тогда еще вопрос, вот смотри, мы с тобой рассмотрели короткие, получается, курсы совсем, скажем так, средние по продолжительности, из разряда там, 3 месяца и так далее. Но есть же еще институты, которые готовят дизайнеров. Да, есть институты. Вот давай о них, о них поговорим сейчас. Как ты считаешь, готовят ли они действительно специалистов, которые могут, выйдя из института, начать заниматься дизайн-проектированием? Нет. Почему? Нету практики. То есть, опять же, не хватает просто практики. но ну, у них же есть какие-то там практические... Наверное, ну, есть практика, но ты же знаешь, как она происходит. То есть к тебе приходят люди, ну, услов... ну куда-то на производство, да. А ему говорят, слушай, ну, вот здесь нужно эту стопку переложить сюда. Тут нужно сшить проект, там нужно кружки помыть, там. Вот, э, ну как бы никто же не доверяет заказчика, вот, вот так происходит практика, ну или вообще приходят и договариваются, типа, ну вы мне там, поставьте. да, штампик поставьте, вот вам коробка конфет, ну я утрирую, но примерно так, короче, практики, вот реальной практики ее нет если бы она была и студенты бы выходили готовыми специалистами ко мне бы никто не приходил и на другие курсы бы никто не ходил uh -huh. все все дизайн студенты все студенты говорят о том что им страшно приступить к проекту они не знают как uh -huh. нету практики, им никто не рассказывает хотя они вроде делают проект в институте хорошо то что дают базу до да, базовые знания uh -huh. ну то есть композиция цветоведения там про свет рассказывают про стили в интерьере это здорово но на мой взгляд слишком затянуто сейчас когда столько информации вокруг то есть все это можно получить не за там 6 лет там за два года можно все свой за год в принципе при большом желании можно все освоить и самое то главное что все эти знания ты будешь дополнять в течение всей жизни пока ты работаешь дизайнером но я так делаю такого нет что за четыре года или за шесть лет все знания которые в твою голову положили mm -hmm. дай бог 20 процентов там осталось значит все на всю жизнь ты себя снабдил знаниями да нифига mm -hmm. yeah, а, идут за дипломом типа вот нужен диплом о высшем образовании чтобы ты стал человеком каким человеком значит я не понимаю зачем нужен диплом то есть я беру людей на работу я никогда не смотрю на диплом все мои знакомые дизайнеры кто берет на работу дизайнеров угу. ни один не смотрит диплом ему не важен диплом ему важно чтобы человек умел что-то делать вот поэтому надо идти в институт или не надо я не знаю. То есть решать, конечно, вам, дорогие зрители, я ничего против института сказать не могу. Я сам учился в институте 4 года. Но так или иначе, насколько мы сейчас можем судить по ситуации, я тоже все равно в этой теме, реально, наверное, да, стать специалистом, который вышел из института и начал работать, но это скорее для других специальностей не не не, не кто-то начинает работать то есть то, почему кто-то начинает да, да, есть. нет есть кто начинает то, то есть ну, не так же что фатально все прямо но я бы сказал что это ну наверное единицы все таки все равно начинают там с каких-то помощников да. там, и так далее либо для друзей делают. Либо или для друзей, или как... устраиваются в магазины по продаже плитки дизайнер заниматься ну, на самом деле, тема довольно такая широкая, еще, кстати, я от себя, наверное, добавлю, когда вы выбираете именно курс по дизайну, ну, то есть, хотите научиться дизайну интерьеров, мне кажется, что имеет смысл посмотреть на преподавателя этого курса, да, то есть... Э, вот, э, ну, я уже об этом сказал. Да, ты да. сказал об опыте. А я сейчас хочу сказать о том, что нужно посмотреть, наверное, еще, есть ли у него какие-то выступления публичные, да, то есть и э, как он доносит информацию, в принципе, до зрителей, э, ну, на этих выступлениях. Ну, если есть такая возможность. Если есть такая возможность. Ну, сейчас YouTube, интернет, да, то есть везде это можно посмотреть. И еще, на мой взгляд, немаловажно, мне кажется, что всегда можно попросить контакт этого человека и напрямую с ним пообщаться, позадавать вопросы какие-то. да, Ведь этого, наверное, никто практически не делает, но мне кажется, что это реально. Да, можно, конечно, реально. Абсолютно. Позвонить человеку, просто сказать, хочу, хочу пройти у вас курс, вот хотел узнать, задать какие-то интересующие, интересующие вопросы, я думаю, что это поможет. Ну, как правило, существуют помощники, там, да, которые... Потому что у меня же основная... Ну, вот, например, у меня основная работа – это же дизайн интерьера, а преподавательская деятельность – это скорее такой побочный эффект. Да? То есть, но ну, серьезное направление, то есть, я им серьезно занимаюсь, мне нравится этим заниматься, но, как ты понимаешь, времени не хватает поэтому есть помощники которые там отвечают но в принципе пообщаться пожалуйста можно совершенно свободно с любым желающим почему нет поэтому это возможно ну и, наверное, будем завершать наше интервью. Я, во-первых, хочу тебе поблагодарить. Спасибо тебе большое за то, что подробно и в деталях рассказал об этом. Я надеюсь, что оно будет полезно для тех, кто сейчас выбирает какие-то курсы и раскроет, наверное, тему вообще, какие курсы стоит выбрать. А, наверное, в конце я хочу, чтобы ты прорекламировал все-таки свою школу, потому что расскажи немножко, то есть, ну, общем... Можно пройти на сайт и спокойно изучить, что, что за школа, какие там этапы, чем учим, посмотреть отзывы там же и в общем все, что интересует, там узнать, там же можно задать все интересующие вопросы. Да. Может быть, какой-то бонус еще, даже, тем, кто перейдет э, с видео? Бонус? Бонус. Я лично буду проверять все ваши домашние задания, давать корректировки, общаться с вами. То есть мало кто из преподавателей это делает. Обычно, опять же, отвечают помощники и кто-то там еще. Я общаюсь абсолютно с каждым учеником. Но если он сам того желает. Я а, желаю вот. этого. Да, а всяким прогульщикам, конечно, как я с ними общаться буду, если они не на занятии, ничего, ничего не делают. конечно, мне намекает, но ничего, я исправлюсь. <свят> <свят> так что, ладно, спасибо большое тебе за интервью, спасибо большое за то, что поделился своим опытом, своими знаниями. Вот На этом мы будем заканчивать. И <свят> смотрите наше новое видео, подписывайтесь на канал. На этом все. Всем пока. Чао.